Так, мы говорим сейчас на примере Марины и всех тех, кто сейчас будут подтягиваться, слушать нас. Есть у вас уже понимание, кого вы будете продавать. Есть у вас осознание, что хватит обманывать людей одноразовыми консультациями. Вы создали программу. Создали программу, и теперь людей зовете на консультацию бесплатную, на диагностическую. По диагностической консультации я буду проводить отдельное занятие. Но вы уже многие у меня прошли, понимаете, как работает эта диагностическая консультация. Так вот, вы пригласили человека на диагностическую консультацию, выявляете, что у него сейчас болит, не лечите человека, не будем сейчас об этом говорить долго, но не лечите, задаете правильно продвигающие вопросы, и в конечном счете вы приглашаете человека в свою программу. Если человек программу не хочет, у него... Нет, нет денег. А, ну кружка твоя, пойдет. Если у человека сейчас нет... Благодарю. Там, если у человека нет пока денег, если человек пока не готов, вы можете это взять и консультацию. После бесплатной диагностической консультации, когда вы выявили его проблемы. Понимаете, да, Марин? Для того, чтобы люди к вам пришли. Вот на сегодняшний день, какой у вас... Вы какой соцсети себя представляете? Включайте уже звук. Угу. А, простите, я не выключила звук, просила воды. Угу. Я вижу себя э продвигающийся в Телеграм через участие в каналах коллег, каналах, чатах, открытых мероприятиях, где я Uh, очень ловко комментирую, <laughs> ну то есть даю верно. и свечусь как бы, я там Совершенно показываю, верно. потому что это единственный сейчас вид органического продвижения, а не покупать трафик, да. на котором, как, как вы говорите, очень много ошибок делают все, кто э, начинает, сливает деньги, ну бюджет в смысле на, на него он конечно, конечно, он очень сложный этот конечно. вот вот для меня это терра а, платный трафик. Да, смотрите, когда у вас есть уже продукт, когда у вас четко есть система, когда вы уже понимаете, как продавать, как, как себя представлять, вы можете начать с таких способов, как вы, какие вы говорили. У вас уже есть офер, У вас уже есть... Обязательно у вас надо ставить, чтобы у вас был... Вы делите Я, кстати, пока еще сама не сделала. Тоже буду сейчас разбираться со своими помощниками, как это сделать. И упоминание про вас. Люди запоминают. То есть вот такой вот хештег стоит. Учленное упоминания про вас. У вас есть конкретный оффер, потому что вы создали, создали то есть предложение, потому что вы уже создали программу, вы уже разобрали своей целевой аудитории, знаете, что у нее болит, о чем она мечтает. И вы, конечно же, участвуете в... В каких-то разных форумах, личных сообщениях. Дальше. Вы участвуете в совместных эфирах. На... В совместных эфирах можно прогласить на бесплатную продающую консультацию, диагностическую, дать пользу и продать. Заодно выявить, что у людей болит. Находиться в чатах и... Спрашивать, вот, допустим, люди пишут что-то, пишите, кто из вас бы хотел бы получить? То есть призыв людей к действиям. Дальше, люди что-то пишут, супер, приходите, напишите, будем с вами общаться. Не бояться проявляться. Дальше, обязательно должен быть подарок. Вот сейчас вы послушаете вот это занятие. Я вам дам этот, этот чек-лист в ответ на то, что вы... Напишите какую-то краткую полезность мне в ответ на то, что я вам дала. То есть просто так давать подарки, я их всегда раздаю тоннами. Практики, чек-листы, они не работают. Люди все равно не будут их смотреть, как правило. Тем более, что они получили его за так. Поэтому подарок вы даете, но в ответ вы просите, например, отзыв. Можете дать просто так. Тут уже разные варианты. Но у вас должен быть какой-то чек-лист, подарок, какая-то польза, какая-то бесплатность короткая, но очень ценная. Это понятно? Напишите в чате плюсик или кивините, кто из, вас, кто из вас находится в видео. Так, прошу, пожалуйста, все, кто есть в чате, включайте видео. Ладно? Уважайте спикера и помните, что также к вам будут относиться. Если вы не уважаете человека, которого вы слушаете, вы не включаете видео в данном случае, также к вам будут относиться. Ну, это закон Бумеранга вы что-то знаете, да? Если вы не можете по какой-то причине, ну напишите в чате причину, чтобы я понимала. Но уважайте человека, которые вы пришли получить знания, тем более бесплатно. Хорошо, дальше. Есть чаты, группы, паблики, где вам нужно находиться и там что-то комментировать, писать вот то, о чем сейчас говорит э, Марина. Это могут быть и телеграм-каналы, это могут быть и всевозможные э, люди, которых, э, лидеры мнений, в которых вы находитесь. Ваши конкуренты могут быть и так далее. Дальше. Если у вас старая база клиентов, в которой вы когда-то работали, э, группы какие-то, вам можно спросить, как вы себя чувствуете, как ваши дела. Предлагаю вам бесплатную консультацию с учетом того, чтобы у меня были, как основании там, на, там чего-то. Приглашайте человека. Дальше. С партнерка. Договариваться со специалистами тоже, с той же целевой аудиторией, желательно не конкурентов, и приводить клиентов за вознаграждение. То есть, если пришел, то есть мы пла... я прошу, плачу иногда партнерку, рассылочку делаю. Это очень хороший, кстати, способ. Вы друг друга рекомендуете, люди реки, если у вас там активная база или у вашего друга, знакомого, то вы находите способ взаимодействовать, чтобы сделать рассылку, например, по его базе, на, ваш, на вашу какую-то полезность. И люди проходят по воронке, которая у вас есть, или лид-магнит, который у вас есть, какая-то полезность. Люди кликают и попадают вам в воронку. Воронку и приходят вам в телеграм-канал, где вы там проводите. Дальше. Вы выступаете в качестве спикера оффлайн или онлайн, и даете людям свои контакты. Если человека, вы людей зацепили, вы, естественно, можете получить таким образом новых клиентов. Вы активно участвуете в чужих прямых эфирах, пишите комментарии, пишите искренние комментарии, развернутые, не просто там «Ух ты, согласна с тобой». Угу, спасибо. Опишите а какие-то развернутые комментарии, где люди на что люди обращают внимание, не просто поддакиваете. Опишите а развернутый комментарий эксперта. Пост с полезностью и предложение какое-то конкретное предложение. Это тоже новый трафик. Брать или взять интервью на площадке у тех людей, у которых от 10 тысяч подписчиков и выше. И вы можете, например, вот у Кристины. Кристина, какой у вас, какая ваша целевая аудитория? Кто ваша целевая аудитория? По-моему, у вас красота. Что-то с красотой связано, я не помню. Я заходила к вам. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Доброго дня, верніше, можна по-українськи. В мене різна. в мене від 30-25, коли років дівчатка пишуть, і старші. Ну, зазвичай в інстаграмі це так, до 45. Люди, яких цікавить взагалі ЗОЖ, які бачать мої приклади, що в мені 51, а я позбулася всіх своїх проблем, тобто я активна, я описуюся повністю, я просто перевірила це все на собі, я спасла свою дитину і так далі. Тобто люди читають. Засекавливается, в сторих я выставляю Добре. больше и так далее. Доброе. Значит, дивиться. Дякую. Значит, дивиться. Вы можете выходить в эфиры, домовляться с людьми и просто проводить красивее, обмениваться аудиторией. Вы можете, вы можете обмениваться аудиторией, проходить и проводить эфиры. И чем, о чем-то общаться. Вы обмениваете аудиторию. Понимаете, да? Дальше. Попросить к старым, у старых клиентов написать рекомендации, как у них там дела. Таким образом, этот человек может снова что-то купить. Это очень много. Тут, тут до тысячи можно найти способов. Я даю только 29. Программе я даю намного больше. Дальше. Комментировать посты конкурентов. Вы проанализируете конкурентов, посмотрите, что у них есть. Вам выберите, то, кто вы... Ну, то есть конкурентов, короче. И посты их конкурентов... Причем искренно, красиво, это тоже очень сильно работает. Дальше. Можно сделать, спросить номера телефонов целевой аудитории и сделать автозвонок. Это тоже работает. Если это ваши целевые, они уже есть. Дальше. Вести переписку со всеми клиентами, кому когда-то помогали. Платно и бесплатно. Перепиской можно тоже продавать. Я тоже подаю переписки, раньше не знала, не, не делала это, научилась, и теперь тоже подаю переписки. Если человек вас слушает, если человек... Вы видите, что человек вас часто... То есть надо заходить, смотреть. Вы сейчас вы сказали украинское, а мне уже хочется прийти на украинскую мову. Прямо ж хочется, но я говорю на российский для того, чтобы больше людей меня слышали. Так что вы сейчас меня заразили, хочется прийти на украинском Таким образом через лид-магнит, то есть, опять же, офер, все четкое предложение, вот то, что мы начали с Мариной. И когда у вас есть четкий офер, понимание, о чем, людей цепляете, и вы, люди заходят. Я сегодня провела эфир буквально перед нашей встречей. Кто там был из вас? Я рекомендую выходить больше, чаще на Инстаграм, в Инстаграм, потому что там я даю больше полезного. Конкретные маленькие короткие эфиры. 10, 15, 20, 30 минут. Отвечаю на вопросы. Выхожу в эфир. Люди ходят, заглядывают, подписываются, наблюдают. Это тоже бесплатный способ. Кто из вас сегодня был на эфире, поставьте, пожалуйста, я. Кто не был, поставьте нолик. Рекомендую после нашего, нашей встречи туда тоже заходить. Там можете поймать очень много ценного и полезного. Поэтому, когда у вас есть четкое понимание, кому вы продаете, не всем подряд. Вот, Кристина, Кристина, завтра мы будем с вами, ребята, мы записались на консультации, разбирать вашу целевую аудиторию. Исходя из того, что у вас есть, что у вас сегодня конкретно есть, и что вы хотите получить, надо будет разобрать и целевую аудиторию. И сегодня, кстати, тоже рекомендую послушать это. Рекомендую послушать. А, вы, наверное, были на занятии. По-моему, вы были. Да-да-да-да-да. По-моему, вы были сегодня. Присинок я видела, кажется. Немножко слушали. Там как раз тоже для вас был ответ. Поэтому четкая конкретная аудитория, что болит и что решается. И здесь нужно посидеть, не полениться, не полениться. Еще раз, не полениться. Не полениться. А, не полениться. А сесть и написать программу. Тогда у вас будет понятно для тех аудиторий, которые вам нравится работать. Не всем подряд. Да, к вам будут приходить девочки 18 и, и тетечки 65. Су, супер, ну, сузите аудиторию и работать только с узкой аудиторией. Будем отдельно об этом. Я об этом говорила на предыдущих занятиях. И послушайте мои записи. Если надо, возьмите их и завтра на консультации разберемся. Это надо, надо чтобы тут отложилось. Поэтому, когда у вас есть сливая аудитория, понятное предложение. Какой-то оффер, подарок, воронка, в которой люди пришли и получили. Они уже получили. Сегодня искусственный интеллект это упрощает нашу работу с вами. Но нам нужно четко понимать, кому, что предлагаем, что люди получат на выходе. И об этом надо говорить открытым языком. Про птичий язык тоже на инстаграм, в Инстаграме, тоже было вчера, эфир рекомендую кто еще не подписался подписывайтесь на инстаграм там я каждый день по, по несколько эфиров провожу поэтому когда у вас есть офер на основании ваших что людей болит что их беспокоит вы можете где угодно предложить эту воронку с офером то есть офер это предложение вы предложили человеку он кликнул и пошел по воронке он получил нагрелся он понял кто вы что вы и он уже близко к вам если вы его зацепили, он остался. Если его не зацепили, он пойдет другим, и это нормально. Поэтому сегодня конверсия заключается в том, что вам не нужно иметь тысячи, миллионы подписчиков. Вы не блогеры, вы специалисты, которые людям даете конкретную пользу. Вам нужно иметь, вам нужно иметь 100 подписчиков и зарабатывать на этом тысячи долларов. кто это понял, посредительный знак. Но для этого нужно, чтобы была четко взвешенная ваша целевая аудитория и продукт, который вы продаете. Не бесплатные консультации, не платные консультации, которые обманывают людей. Не время от времени что-то тыкнул, продал, как будто вот хлеба вы захотели, купили себе там раз в неделю. Вам больше не надо, потому что вы хлеба мало едите. Не... То есть это должно быть как вода, которой не хватает вам, человеку. Он уже получил привычку, как правильно пить воду, как быть здоровым, и он будет уже использовать регулярно, ваши навыки ваши рекомендации кто это понимает а что такое лид магнит Вирджини? что такое рид магнит для того чтобы знать где его, размечать значит что это такое я не знаю что такое вот лид магнит это какая-то полезность это лид магнит даже магнит так и называется например вот вы зашли по воронке которую вы кликнули, на на, на, когда-то вы зашли ко мне на какой-то продукт, там было что-то полезное, что вас зацепило. У вас это вау, вам это понравилось, и вы остались в этой воронке, вот в моей воронке, в моих, в моих базе рассылок. И время от времени я рассылаю вам какие-то приглашения на разбор, на консультацию. Вы можете прийти, можете не прийти, но вы уже есть в моем поле. Вы можете купить сразу, потому что вы созрели, вы можете купить через полгода, через год, через два, если такие у меня, которые ходят, ходят, слушают, слушают, наблюдают, наблюдают. Потом говоришь, так, последний раз предлагаю консультацию бесплатно. Если вы записались и не пришли, у меня там было такое, записались и не пришли, больше я предлагать вам не буду, и следующая консультация будет платная. О, человек пришел, а то ему страшно было, такое тоже было. Потом покупает коучинг и увеличивает свои доходы в 10 раз. Ну так мы устроены, никуда не денешься. Хорошо. То есть офер это что-то полезное, какой-то чек-лист, какое-то видео, какая-то изюминка, которую человек применит и получит микрорезультат. Практика какая-то. Подумать надо, что у вас есть такое, что вы можете дать людям, для того чтобы пришли они на этот лид-магнит, попробовали на вкус, почувствовали, как это им… Вот тест прошли, поняли? Теперь понятно, Верджиния? Кому, кому понятно, что такое лидмагнит, поставьте... Мне понятно, только я не знаю, как это вот я могу сделать. Вот это Нет, Мы сами не Ну, сами вы не сделаете, поэтому вы и обучаетесь. И я сама не знала, как сделать. Поэтому шла к людям, которые помогали мне. А как вы думали? По-другому никак. Uh -huh. Подумаем, взвесим, что у вас может быть в виде лидмагнита, и сделаем вам воронку, чтобы вам приходили люди на ваши консультации. Но у вас должна быть воронка, тогда вы больше людей удержите в поле зрения. Когда во время трения будут выкладывать какие-то материалы, пользу. Люди, чаще, будут к вам приходить, и покупать у вас. А воронка-то что это? Это маленькие, короткие какие-то материалы, которые людям тоже дают пользу, и они прогреваются, то есть вызываете доверие. Вот вы зашли через воронку, вы описываете, что у людей болит. Вы людям говорите, как это можно решить. Дальше вы рассказываете про себя, про своих клиентов, как вы уже получили результаты с вашей помощью. И тогда человек говорит, о, классно, так ко мне это заходит и нажимает на кнопочку и на к вам на консультацию. У меня это есть, Варенка, пол, полтора тысячи такие. Ну, это по-другой вообще, по-другой, по-другой. Нет, Они лайки делают, полтора нет. тысячи это что у вас есть? Ну, давайте уточним. В Фейсбуке. Подписчики ваши? Да. Ну, это открытые сети, у меня там сотни тысяч, ну и что? Это просто открытые сети, но оттуда открытых сетей люди приходят в закрытый чат, в закрытый телеграм-чат, где уже вы больше даете людям, с ними общаетесь, говорите. Это вот телеграм-чат, это, это Facebook какие-то группы. Это вот именно то, что вам дает возможность с людьми общаться и утеплять с ними взаимоотношения. Фейсбук, полторы тысячи, это хорошо. Но вы там тоже можете давать видео, посты какие-то. Я даю ты? каждый день, и лайки получаю, несколько сотен. Супер, отлично. Дадите мне ссылочку, я хочу посмотреть, мне интересно. Но вот. это на нашем языке, вы не поймете. Ага. Но все равно я перевожу, посмотрю, там же есть переводчик. Мне просто интересно. И вот если у вас есть полторы тысячи подписчиков на Фейсбук, это у вас уже, по идее, должно быть каждый месяц не менее двух долларов, если это ваши подписчики. Просто нужно с ними правильно взаимодействовать. Вот именно, я с ними не взаимодействую еще. Ну, я говорю, как, как должно быть, об этом уже с нами решать. Угу. Вот я и учусь, как это сделать. Угу. Хорошо. Дальше. Когда у вас есть предложение, что вы можете им предложить? У вас одна и та же, один и тот же лит магнит или у меня их много, например, очень много, потому что ну есть что сказать. Вы можете один какой-то хороший, качественный выбрать, и он у вас будет работать. Надеюсь, какие вы размещаете даете... ваши литмагниты? магниты простите, чтобы не перешли дальше. Что, что Марина? Что, где Марина? вы размещаете, кроме соцсетей лид Ну смотрите, показываю, показываю пример. Хорошо. Так. Вот мой, допустим, Инстаграм. Сейчас загружу. Пока не хочет. он а, загружается. Вот Надежда Новосельская. Вот э, позиционирование. 1682 публикации, 156 подписчиков. Так, вот мое позиционирование. Вот the pliнг. можно взять платным или бесплатно. Бесплатно стоит. Ничего не стоит, а платно стоит там копей. Вот смотрите. Вот баннер. Картинка такая, да? Сейчас у меня, допустим, сейчас я провожу вот эти разборы бесплатный интенсив вся правда и творческий коучинг. Я приняла решение каждую неделю проводить три дня, вот давать полезности и разбирать и разбирать, разбирать. Вот вы тут, видите, нажимаете и тут вы получаете. Смотрите, пять шагов. Там написано зарегистрируйтесь и получите. О, Господи. Так, что это тут у нас такое? Вот написано, подписывайтесь на воронку, и вы получите подарок. Структурированная система создания экспертного бизнеса. Вы кликаете и попадаете на воронку. Получить подарок или сюда нажимаете или сюда кликабельные ссылки здесь работает или нет я поняла топ потом мы кликаем попадаем даем свои координаты а, типа e mail вот захожу, захожу с компьютера не пускай. ну бывает не так. надо я, я поняла топ-линк потом попадаю на ваш этот и там нужно оставить да, да, да, да, e-mail да. или еще что-то совершенно верно сейчас вот у меня есть допустим я провожу вот это и он мне на первом плане Закончу я его. Я это уберу. Останется консультация, и она тоже приходит на канал. Так, сейчас она тоже будет показывать, что мы у вас. Я поняла. Кем проверить? Вопрос. Вопрос был. Не, не, не, не мучайте, он будет робота все время. Не мучайте. Смотрите, вы топлинг меняете. да? Ну вот сейчас проходит это, потом значит вы меняете на консультацию. Это Инстаграм. Где еще? Вот я что спрашиваю. Везде. В Ютубе, в СБУ, Ага. В Ютубе, под роликами, в комментариях. Тоже сам, конечно. Угу. Да, умничка, конечно. Вот Ютуб. Совершенно верно. Вот оформление Ютуба. Так, где у нас тут Ютуб? Ваши видео, навигатор. У меня в Ютубе тоже я делала это в марте, а потом как-то уже ничего не делаю. Но там есть, есть несколько просмотров, уже есть. Десятки просмотров. Ну, а просмотров много в Ютубе? Ну, то есть, вот вы видите есть. просмотры, комментарии. В Ютубе желательно сделать Комментариев крей. почти нет, там несколько только. Только просмотры есть там. Не десятки просмотров, и 50, вот, 100, 60, 100 и тысяч просмотров, 17 тысяч просмотров. Ну, короче, тут очень много у меня материалов за эти годы и плейлистов. Ну, вот тоже, обещать целость внутренней стержи. Но здесь а, то же самое. Под каждым видео стоит стоит что? А, я выключила демонстрацию экрана. Ну, не важно. То есть под каждым видео стоит ссылочка на единственный, правильно и грамотно сделанный под вашу аудиторию этот лид-магнит. И он ведет через воронку, воронку, в которой вы друг с другом знакомитесь, показываете, как вы можете решить эти проблемы, потому что вы их описали, эти проблемы. И в итоге приглашаете на консультацию. До тех пор, пока вы не придете 100 консультаций, продавать с вебинара не рекомендую. Это слив денег. Главное продавать... спасибо, потому что слив магнита начало, и поэтому хотелось подробнее. Если неграмотно, то бесполезно. Поэтому, чтобы было грамотно, нужно учиться, чтобы было правильно. Нет такого правильного правильного. Если эффективно, неэффективно. Если продала, значит эффективно. Да? Если не продала... Поэтому учиться продавать, давать пользу и вести на консультацию, вести на платный продукт или, в крайнем случае, консультацию, если человек не купил. И в итоге, когда у вас выстроенная система, вы можете продавать себя где угодно. Понимаете? Вот сейчас я из разных источников веду. Исходя из того, сколько мне надо денег, получить сколько я хочу получить. Я знаю, сколько стоит лид я знаю, сколько мне надо, ну, один подписчик. Я знаю, сколько мне надо, конкретно сколько мне надо получить э, новых подписчиков, потому что новые, старые подписчики, они могут спам получать они уходят, они давно не слушают, они куда-то переключились. Информации много. Но наша самая задача, небольшое количество, хотя большое – это тоже хорошо, от а целевых подписчиков. Еще раз повторяю, у вас будет 100, но целевых под эту тему. Вы будете регулярно делать одно и то же. Вот систему наладили и идет. Я сижу себе, у меня 2-3 человека приходят в день. Сейчас я уменьшила рекламу, я брала рекламу, 10 долларов в день считывала. Сейчас 5. 1-2 человека приходит каждый день. Кто-то приходит с Инстаграма, кто-то приходит с... Ну, там, где я выступаю. Кто-то приходит из э, рекламы. А я выкладываю видео в Facebook, я выкладываю видео, материалы свои выкладываю на YouTube. Одно и то же, по той теме, которая у вас есть, оно звучит везде. Со всех, как говорится, рупоров. В итоге люди прислушиваются, присматриваются, в итоге попадают к вам на консультацию, программу. Поэтому вот так. Есть вопросы? Это надо быть компьютерщиком, чтобы это все так делать, чтобы оттуда, туда, туда, туда. Да что вы говорите, не царское это дело, делать техническую работу. Вы эксперт, вы даете людям пользу. Вы нанимаете специально обученных людей, и они вам это делают. Один раз сделали и забыли. Наняли себе помощницу, не жлобитесь, платите деньги. Потому что я помню, когда мне сказали, что надо помощника, я такая... Какого помощника? Это же надо деньги платить. Е, лучше я буду сама сидеть. Я помню, как я в 2011 году ходила туда, изучала, как это все. И рассылки делается, как это эти лендинги. Как, боже, я как вспомню. Это все так сложно было для меня. по крайней мере. Для кого-то это легко. Для меня это было сложно. Но я это прошла. Я узнала, как это делается. Но я сказала, не-не-не, не, я тогда не буду тратить время. Я назначу себе человека. Я буду платить ему там 200-300 долларов, но... Я буду заниматься своим делом. Понимаете? То есть у вас должен быть, запомните сразу, ориентирую вас, должен быть помощник. Если вы самостоятельно там чем-то долбитесь, это говорит о том, что вы не эксперт. Это говорит о том, что вы жадничаете, Это а говорит о том, что вы мыслите не… Знаете, эксперт, этот, который хочет зарабатывать тысячи долларов, мы с вами должны понимать, что надо мыслить как… Кто? Марин? как предприниматель, вложил, вернул, разложил по полочкам, куда, какие деньги. А если мы хотим наименьшим образом, бесплатно, сама что-то сделала, сконструировала, ну, ну, так и будет только это стоить, такие люди будут приходить, понимаете? Хорошо, вопросы задайте, если есть, если нет, я пойду на солнышко еще. Сегодня было время трафика бесплатного трафика, и я показала, каким образом можно это сделать. Было полезно про бесплатный трафик? Что используете? Где будете выступать, где будете проводить? Опять же, выступать на конференциях, выступать где-то. Надо точно, четко иметь опять же программу. И, петь, и знать какой А офер это тоже входит в систему. Кто я, что я, кому я, что болит, целевая аудитория. Это система некая. И вам нужно просто понять, до сих пор, пока вы это не сделаете, вы будете прыгать и на одних консультациях, и э, денег вы хороших никогда не получите. Даже если у вас, э, Вирджиния, не будет никакой программы, но даже то, что вы продаете, тоже можно упаковать и продать дороже. Например, э, есть люди, которым это ну, не нравится. Но вы сказали, что женщине дали там какие-то символы, она через неделю нашла себе половинку свою. Да? Это тоже нужно правильно упаковать, тоже нужно грамотно. Это маркетинг, понимаете? Одно дело мы специалисты, а другое дело, как умеем себя продвигать. Поэтому если специалист работает на одноразовых консультациях, сразу считайте, вот кто видит на одноразовых консультациях, сразу понимаете, что это жадный человек, низкомыслящий, безответственный У кого-то дорогая консультация, значит, она правильно, грамотно упакована, туда вложены деньги, там хорошо, качественно оформлена значит, страничка. То есть видно, что человек уважает своих клиентов, позаботился, вложился, чтобы это выглядело достойно. И плюс описал свою экспертность, и плюс описал результаты клиента. И тогда человек понимает, М -м сколько стоит ваша ваша консультация? Virginia. Консультация. Я, Когда человек спрашивает, я спрашиваю, чего он хочет, потому что у меня много продуктов, И я написываю, что это, это, это, это. И других спугивает эта цена, других нет. Вот спугнула одну клиентку, когда запросила, если работает каждый день, весь месяц, чтобы 200 евро запросила, она пропала. 10 евро? 200 евро за месяц. За месяц? За месяц. А, за месяц сколько вы даете консультаций, каких там даете продуктов? Она там, чтобы отработать ее проблемы с деньгами. Что каждый день мы будем делать эти, которые у меня очень же много есть информации, очень много же я курсов проходила. Ну вот. Потом вот теперь... Видите, одна... Сразу вас остановлю. Информация – это ни о чем. Курсы ⁇ это процесс. Вам нужно говорить, у меня есть очень много продуктов, инструментов, запоминайте, которые вам помогут. Информации и курсов ⁇ это бла-бла, это бабка на заборе. Поэтому вы можете быть крутым экспертом, но подать себя, не умеющий, это уже себя обесценит. Поняли? Потом ты типа, прощалась одна вообще, хотела найти пропавшего, сожить, ну, не мужа, сожжать, ну, вдруг. Я испугалась такое, я передала подруге, которая по картам Таро там. И она там даже не поблагодарила за клиента, но спросила, как там она так. Другого уже не дала, потому что был запрос, чтобы я с картами сказала, будет у нее отнимут этот дом по эту, как сказать, за, за, за эти долги или не отнимут я сказала что карты не отвечает да или нет я могу дать практики, которые ты сделаешь чтобы тебя не отнимали этого дома молодец так и но она тоже пропала ну, а вот другие мы... две ты которые мы... были тоже это написала цены так и не сказали да, нет хотите я вам сейчас дам маленький секрет кому еще интересно вам не нужно говорить что я вам это сделаю, вам нужно задавать вопрос, это будет отдельное у нас занятие, как правильно вести консультацию, вам нужно задавать вопросы, а чего на самом деле вы хотите? А она говорит, я не хочу, хочу, чтобы дом не отняли. Хорошо. А что вы готовы для этого сделать? Я не знаю. А если вы знали? А где вы возьмете знания, чтобы, а если я вам скажу, покажу, расскажу? Готовы заплатить за это? Насколько ценен для вас дом? Вот вам элементы, продающие консультации. А мы тулим, курс продаем, еще что-то продаем. Задавайте вопросы. Люди должны понимать, насколько ценно для него это. Было и такое, которое я своими вопросами испугала вообще. Он тоже что-то спросил. Я начала вопросы задавать, задавать, и вообще он пропал. Тоже Какие? с этими вопросами не прошло. Какие, Какие вопросы вы задавали? Ну вот, э, вот как вы сказали, что, что, то, конкретно, что вам хочется, какие результаты вы хотите. Да ну, поймите вот... вы в конце, люди привыкли ходить по халяве. Да. К вам приходят халявщики. И вы в свою карму втягиваете еще столько, которого у нас и так хватает. А мы чужой втягиваем. Тот, кто не готов платить, а вы для них вкалываете, вкладываетесь. Вы на свою карму у вас это тоже где-то есть. Вот это жадность, не уме... нежелание платить. Поэтому к вам такие приходят. Я плачу. Я делаю. не сегодня не пришло. Я продолжаю благодарить тех, кто пришел. И которые меня все равно купят. Потому что придет адекватный человек, который скажет, слушай, я вот думала-думала, в конце концов я поняла, что Блин, кто как ты, кто как не ты, мне поможет. Я готова тебе платить. Я готова найти деньги, я готова там то-то. Или же я буду сидеть в этом и дальше. Но я не привязываюсь к тому, что чтобы не платить, и до шармачка взять. Да не бывает ничего, лучше деньгами платить. И люди, если приходят такие, которые не платят, которые хитрые жопы включают, то это значит, где-то вы не платите, где-то вы зажимаете. Это один момент. Второй момент. Такие будут, таких надо на фильтр ставить. А если даже вот им приходят, даже если вы на фильтр не поставили, просто не держите с ними, на них зла, отпускайте их, пускай себе идут. Но когда вы вовлекаетесь вот в эту, вот они ушли, вот не заплатили, то еще больше вот это вот. Я отпускаю, даже вот не, не вспоминаю, не помню. вот надо. Ну, вам... Отлично. Но если до сих пор у вас, у вас есть такие крутые, как я поняла, какие кейсы, вы такие крутые можете делать вещи, то упаковать себя вам, мне кажется, пора. Но опять же, это мое видение, вы сами решайте. Грамотно оформить, упаковать, упаковать материалы. И даже можете… А примеры, кейсы у вас есть люди, которые вам это сделали? Нет, я сама все делаю. Нет, примеры, я имею в виду, отзывы есть у вас? Только комментарии под постами. То есть то, что люди получили, уже есть комментарии под постами? Да. То есть их надо заскриншотить и сделать из них, и сделать из них отзывы. Отзывы продают. Вы поймите. Отзывы тоже продают. Если вы бы... Вот вам интересны мои отзывы? Многие даже отзывы не смотрят. Говорит, энергичная, мощная, аргументированная, последовательно, четко и, и все. Я спрашиваю тех, кто мне платит дорого, они толком никто даже не смотрели эти отзывы. А я стараюсь их выложить. В вашем случае, возможно, отзывы тоже работают. Кстати, когда вы делаете какие-то магические вещи, вот как раз в вашем случае работают отзывы. Поэтому надо собрать эти скриншоты. Ну, например, у вас там на литовском языке, на эстонском, на каком? На литовском. На литовском. Значит, я, допустим, смотрю отзывы, вы это показали мне, или сами сделайте. Вам нужно нажать перев... перевести, там же есть сейчас такая опция в Фейсбуке. В Фейсбуке везде есть опция перевести. В соцсетях есть опция перевести на русский. Угу. Если я на русском, да? Почему? Потому что, допустим, я русскоязычная, хочу к вам пойти или кого-то вам порекомендовать. Я говорю, вот зайди туда, увиди ее, ее, значит, оформленный портфолио, сайт, увиди ее материалы, увиди ее отзывы, и ты поймешь, какой это крутой человек. Она заходит, а там только на литовском. А если вы сделали перевести, ну, не вы, а тот, кто будет зайти с русского... Там есть, вот у меня подруга из Украины очень хотела, чтобы я приняла там в друзья ее чтобы она все видела и она даже вот делает что вот увидела что все понравилось значит она переводы делает да да да да, да. и вам нужно вот эти скриншоты сделать и крамотно красиво оформить чтобы люди когда зашли на вашу страничку на ваш короткий сайт маленький односторонний сайт чтобы было кто вы что вы кому вы помогаете как помогаете и маленькая воронка может быть, а может быть и не надо воронку вам делать. Надо просто с вами отдельно разобраться. Мне надо сделать сайт, вот что мне надо. Сайт. Да. Сайт. И причем сайт может быть очень простым, вам не надо завороченный сайт. Четкий, понятный. Когда у человека есть сайт, а это недорого, кстати, это пару сотен долларов, и это будет вам всегда работать. У меня есть большой сайт, на котором есть маленькие сайты. Сайт на одноразовую на, на консультацию бесплатную, сайт на интенсив, вот вы сейчас видите, вот там заходит трехдневный интенсив, это одноразовый, одностраничный сайт. На этом же сайт платный, сайт бесплатный, ну, на бесплатное что-то, на платное что-то, да? Вот. вот, допустим… Я запросила сразу большой сайт, поэтому мне сказали, что… Ты подумай, чего ты хочешь. И я не придумала. Я хотела, чтобы на этом сайте было все, все мои знания, чтобы то, то могу, то, то, то, то, то и то, и то. Поэтому они не сделали. Я говорю, это мои же... Вы говорите, что надо нанимать. У меня же дети этичники, но они не, не, не хочет мне помочь, потому что я сама не знаю, чего я хочу. Он может быть лендинг, а может быть и вообще я вам показываю. Смотрите. Вот одностраничный сайт. Вот Я это... написала, Вирджиния, в чате. Вот, это может быть одностраничный сайт, лендинг, на который вот вы приходили на трехдневный интенсиву или там описание всего, вот тоже лендинг, только это не лендинг. Это уже одностраничный сайт описание программы. Вот описание программы. Программа, вот название программы что поможет кому программа, поможет построить коучинг бизнес или усилить позиции, если вы. И описывается целевая аудитория и боли клиентов. И тут вы описываете больше волей. И тут ваши фотографии. Вот тут какие-то тексты, которые цепляют людей. Тут какая-то информация. Вот. Опять же, что дает коучинг? И описание, зачем это коучинг-наставничество. Почему коучин, сколько как мы ставим выгоднее других видов онлайн-бизнеса. И описываю да? вот выгоды. Дальше. Даю э, вы, своих вот, скриншоты отзывов. Видите, Дерджини, uh -huh. вот. Описываю краткую историю. Почему я, кто я, как я брала, черпала эту силу, откуда. Потому что сила в боли. Ну вот, меня э, главное как главная мысль, почему я иду с этой темы силы эксперта вот вы находитесь в телеграм-канале, да? почему я простраиваю внутреннюю силу, адекватность людей, экспертов, почему я простраиваю миссию, предназначение и откуда она берется. Есть люди, которые сидят, и им все нравится. Они много могут трендить рассказывать, но они не вложат в себя денег. Их и так все устраивает. Пенсия, дети помогают. Какие-то там доходики. Да не пойдет она никогда в жизни, чтобы вложить там пару тысяч свое созда в создание этого, этой программы. Не пойдет. Ее и так все устраивает. Но она может ходить по каким-то... Учиться без конца. И так и останется продавать одноразовые консультации, а может и ничего не продавать. Слушать бесплатно чего-то и так далее. Вот я рассказываю, почему я поехала на войну. Что меня тогда повело. Почему... Как я вытаскивала себя из своих страданий, там боли, проблем. как А вы думаете, другие будут читать, это будет интересно? Конечно, люди это читают. Когда люди к вам зашли, они читают и смотрят. Ага, это личность, это человек. Вот вам, пожалуйста, отзывы. Но только надо кратко и так, грамотно это писать. Через отношения с собой, э, отношения с собой, через отношения с другими значимыми людьми. Когда у вас есть внутренний стержень, есть самооценка, и так далее, вам такие же будут идти. Вот тоже примеры, скриншоты, отзыв. И причем, если я проводила разные три программы, то у меня за это время, за эту жизнь я провожу, показываю отзывы не только для коучей, потому что некоторые выскочили, типа, выходили сегодня, я вот смотрю, тоже наблюдаю конкурентов. Там 28, 25, оно уже там что-то предлагает, оно уже там что-то там пишет, чего ты меня научишь, Детину? Если я уже все, что ты меня учишь, я давно уже это знаю. Но тем не менее, люди идут к молодым, а кто-то пойдет той, которая уже прошла и идет дальше, руки не опустила. Кому-то 62 года, и она идет и идет вперед, а другая уже говорит, а мне уже 62, а мне уже 54, куда мне идти? Ну и сиди там, где сидишь, корми своих Уточек или сиди на шее у своих детей и жалуйся, что у тебя не то. Понимаете? Ну, вот как-то так. Поэтому идут к нам. Вот я сильная и заботаточная личность, с чувством собственного достоинства. И вот снова отзывы. Отзывы и отзывы. Вот какая-то короткая выписка из какого-то журнала о себе. То, что чуть-чуть человеку надо узнать. Вот мои награды. Кстати, награды украли орки. На фотографии остались, видите? А, кстати, здесь нет награды княгини Анны. А -а, я не успела ее зафоткать. Блин, надо будет поискать где-то. Вот только остался, только грамота осталась. Видите? Вот. От, потому что там был орден, там была книжечка, книжечка осталась. Ну, ладно, такое дело. И вот про что такое, что такое звездный коучинг. Зачем он нужен и почему она, это, пришла эта идея. Потому что ты, если ты в себе зажгла звезду, убрала страхи, блоки, ты осознанно, то ты у людей зажг, зажгешь эту звезду. И это я даю искренне, не у кого-то там стыбрила, переписала, но у вас будет свое. Вот снова результаты учеников. Вот программа звездного коучинга. Тут все описано по модулям. И вам это нужно будет сделать, потому что у вас тоже будет программа. И это нужно сделать и не лениться, а не сидеть и сопреживать. И вкладывать, если вам есть что сказать людям, то оформите, а пройдите это один раз, классно, чтобы это было. Создайте этот сайт. Вот VIP-участие. VIP-участие стоимость 19 тысяч долларов. Я туда не беру никого сейчас, но буду позже брать. Потому что там много чего надо делать, они его делают, вкладывать там делает команда, и вы не паритесь о многих вещах. Выше вкладываю в ваши вот программа «Пакет» 4 тысячи, сейчас даю за 3000 это групповая работа, на 3 месяца. Я знаю, что 3 месяца – это много и, много, и многие люди сваливаются. Я сейчас спрашиваю людей, вот с кем-то ко мне приходит. Там пробовала, там, это как Марина рассказывала, там пробовала, там училась. Как-то непонятно, и, и все каким-то зоумными фразами, деньги заплатила и тихонько оттуда ушла. Поэтому я из, из Исходя из того, что я слышу от вас, я сейчас даю месячный, ровно на месяц, 1 сентября, экспресс коучинг который, который даю за тысячу, 1200 поставила, даю сразу скидку 1200. Вот, вы видите. И в эту программу экспресс коучинга вы создадите свою систему, вот то, о чем мы говорим: кто я, что я, откуда, потому что это делается быстро, если сопли не жевать. Понимаете? Если не хотите не растягивать жизнь на потом, Даю бонусом вот эту воронку, она сюда тоже войдет. То есть я помогу вам ее собрать на основании, когда вы пишете боли, возражения, хотелки людей, вы сможете ее собрать, и вам нужно будет только технически, сами, с помощью меня, по определенной схеме. Вы уже поймете, как это делается. Вы не будете бегать за кем-то и думать, а как это выглядит, а как вы меня не обманули. Технически договорилась со своей помощницей, она вам за 50 долларов соберет эту технический чат бот То есть самое главное создать, создать контент. А это все делается на основе, кто вы, кому вы, более клиентов. Все вокруг этого крутится. Кому-то понятно, воссоздательный знак. И вот этот коучинг я даю за 1000 долларов. Что такое сегодня 1000 долларов? Да это ничего. Но это на всю жизнь собранная воронка, система и ваша программа. Дальше будете докручивать, да, пойдете со мной дальше усовершенствовать, пойдете кому-то другому, но это система. Поэтому многие скажут, ну я денег. Ну так и сиди там, где сидишь. А я беру тех, у кого ну, как сказать, не проблемных амбициозных, те, кто понимает, что нужно делать жизнь вызов, вызов жизни, те, у кого понимает, что есть война, у кого есть, кто находится сейчас в Украине, те, кто находится в других странах, тоже жизнь не лучшая, даже жизнь лучше не будет становиться, но когда вы четко понимаете, какой вы эксперт, кому вы помогаете, что вы даете, и это четко все упаковано, тогда вы не будете раз, сопли разводить, вот понимаете? Как это проходить? Ну, если мы говорим про то, что как это делается в идеале, то вот здесь все описано. Мы же будем с вами проходить все занятия, которые я буду давать первые два дня. Это будет проработка с четким пониманием в прямом эфире. Вы будете делать, не будете делать самостоятельно, самостоятельно будете докручивать доделать. Но прямо в прямом эфире вы будете делать вместе со мной с другими участниками и я буду поправлять подкорректировать такого я вообще нигде не видела ну то есть давайте, такого еще никто не делает это я такая вау, вызов делаю рынке. но зато вы про... потому что я слышу что люди говорят я слышу что у них болит проходят начинают бросают почему потому что там не успел там страшно там то там все а того а как сделать а тут вы сразу все делаете в общем чате, помогая друг другу. Поэтому домашние задания вы будете делать прямо в эфире. В телеграм-чате будут обратная связь друг от друга, помогая друг другу, я буду включаться. Отдельно каждую среду будет ответы на вопросы, доработка, докрутка и так далее. У вас будет личный кабинет. У вас в ваших программах, чтобы не загружаться, вы будете делать людям Google документ, где будете описывать домашние задания и что они будут заполнять, что они сделали, какой результат они получили. Потому что я это тоже делала, когда у меня не было еще этих сайтов, этих платформ. Записи, занятия будут доступны они будут доступны в течение года. Даже если вы по какой-то причине не сделаете, вы все равно, не дай бог, там, уедете куда-то, заболеете, бомбу убежище побежали, неважно. Жизнь продолжаете, себе надо делать вызов. Или же стареть, хиреть и быть старыми клячами э, на старости лет. И сидеть на одном и том же, как жаба на купыне. Вот так. Это тем, кто слушает меня с зрелого возраста. Те, кто молодые, не думайте, что жизнь просто так вам что-то подбросит. Нифига. Войны, катаклизмы, кризисы происходят не почему-то, а для чего-то. Для чего они проходят? Для чего в нашей жизни? Мы сейчас духовные у меня тут сидят, собрались. Для чего у нас случаются какие-то катаклизмы, кризисы, войны? Для чего? Как думаете? Как думаете? Для чего? сейчас сидит очень-очень умные люди грамотные как вы думаете для чего происходят всевозможные кризисы личные мирового значения страны села деревни города как думаете Вирджиния, я думаю вы скажете да и марина тоже скажет люди глубокие Марин, вы меня слышите? А чего вы ничего не говорите? Я от вас прям прям жду. Потому что вы, очень вы работали с Вирджинией. Я ж как бы никак не могу на себя дело перетягивать. И сейчас ее спрашиваете. про. Я сейчас спрашиваю, у вас у Вирджинии. И я отвечу. Я думала об этом много. Моя как бы вот, мои выводы. Идет, идут кризисы, ну я вот войну сейчас не хочу трогать, еще больно очень. Любой кризис, который проходит внешний, он дает возможность переоценки ценности человеку с его внутренними процессами и выработку новых адаптационных механизмов у него к новой реальности. То есть это по-любому эволюция, это никогда не плохо. Вот. объективно плохо, Ну, извините, рост Бога идет колоссальный, твои, тем более, если вы ...по отношению к нам. Значит, если мы рождены по образу и подобию Божьему, и нам дано все для того, чтобы жить как Боги, значит, если мы что-то делаем не так, то Бог нам дает возможности перевозродиться. Блин, жестоко, ну так. По большому счету. И конкретно, если люди прячутся, я вот сколько раз уже хотела, ну, есть у тебя пенсия, ну, есть у тебя доход. Ну, чего ты тут там вот это вот пыжишься? Ну, уже угомонись, выращивай розочки, путешествуй по миру. Нет, тебе надо мир спасать. Прямо обо мне говорить. Да. И вот, знаете, опять же вспомнила про миссию. придет время, я часто даю практики такие глубокие, со страхом смерти. Кстати, кто был на втором занятии, не помню, как, на первом, я давала на занятии я давала практику страх смерти. А, по-моему, вы были, да, Марина? Вы давали интеграцию. Про смерть не было. А, с вами это была интеграция. О, интеграция это вообще, если вы делаете. Смотрите, я заземлена. Как только чувствуете, что улетели, я заземлена. Как только чувствуете, что силу потеряла, я здесь. Как только чувствуете, что не хватает каких-то элементарных вещей, я пробуждена. Как только чувствуете, что что-то боитесь сказать или, или что-то тут, я свободна. И вот это все, это работает. Это просто, ну, как, как ну что я вам рассказать, вы все знаете. Вот. Поэтому... Вот... Страх смерти я тоже в каком-то занятии давала. Это тоже такой как бы, трансформационный, очень крутой момент. Мы, во-первых, видим, уже прекрасно понимаем, что нам пинки дает судьба, жизнь, война, кризис. Да? Ну, в нашей стране война. Россия свое выглядит. Там, каждая страна по-своему свое, потому что идет очень сильный перелом. Но если говорить про войну, про нас, про то, что мы гибнем, Уничтожает города и села, людей и так далее. нас срок пройдет. Но как бы ни звучало это, я думаю, что мы, как все вот, многие говорят, э, целители, э, Вирджиния, наверное, тоже туда относится, я не знаю, она видит далеко. То Украину видит очень далеко и, и круто. И поэтому сейчас у нас возможность э, Выдержит, выставит. Дальше. Почему так много этой грязи вокруг этого всего? Предателей и так далее. А знаете почему? По большому счету, что возьмешь со слабого? Слабого нужно подмять, использовать и вытереть об него ноги. И накануне войны, нам все говорили, как говорил Зеленский, про войну он знал еще год или два назад. Но не было, не было сил, не было ресурсов. И, и там уже был договорняк. И поэтому сейчас Путину тоже нелегко, потому что он всем сказал, что три недели, три дня, и все. И на мало Украины. А мы начали бороться. И тут вот вмешался что-то такое вмешалось, потому что люди включили свое я в борьбу. Поэтому сейчас на кому стоит очень серьезное испытание. И это если брать в страны государства. То же самое каждый человек. Тот один завалился, упал, панел и расплакался, пошел в водку, пьянство, во все тяжкие. А другой сцепил зубы, закрепил дух и пошел, и пошел дальше. Ну и если мы говорим про нас, экспертов в сухом остатке, то вот я когда думала про то, что... Ну, Понимаете, когда у тебя такой опыт, и ты можешь большему количеству людей немножко закрепить, дать им знания, дать им силы, значит вместе мы силы больше дадим другим Потому что я верю в это духовное начало, верю в прирождение, прирождение. Я очень хочу еще издать свои книги, я очень хочу еще успеть, пока руки и ноги носят. А для того, чтобы руки-ноги носили, надо заниматься, прокачивать мозг, тело. Ну, слава богу, вы меня понимаете. И тогда ты больше живешь, ты больше договариваешься с собой. Теперь я понимаю, почему меня Бог оставил, и я не была здесь, когда война настала. Я так думаю, да ладно, ты так слишком в себе уже. Но, наверное, где-то я договорилась там, что я хочу дать пользу миру. Поэтому меня не пустило домой 15 марта потому что я взяла билет на 15 марта, а уже, естественно, не могла поплатить. То есть меня там оставили. Ну, как-то так. Но в любом случае я точно знаю, что мои намерения чистые, добрые, я помогаю другим и помогаю себе. И от этого мне кайфово. Вот сейчас те, кто уже работали, зашли уже, оплатили работать уже в пред, предобучении. Они уже до 1 сентября уже будут, ну, тоже, тоже новички, тоже консультации только были. А сейчас, оказывается, нужно посидеть, поломать голову с целевой аудиторией. Казалось бы, так просто. Вот уже у меня вот девочка одна заполняет уже три дня эту таблицу. Я говорю, давай, давай, тренируйся. Она написала там какую-то фигню. Я говорю, это не боль. Это не боль. Это ты так понимаешь. Ты говори словами людей. Если женщина, там, например, если женщина, например, живет с абьюзером и хочет из этого выбраться, ну, ты жертва, да, вот эти все, то нужно описать боль. Что тебе болит? Болит, когда там не дарит подарки, когда лежит на диване, когда оскорбляет, когда не дай, не дай, нет никакой благодарности после этого уборки, ухода и, и, и тебя видит как эту, как там нянь. болит, болит. А, а люди описывают, ну, да, после вчера она описывала, хочу, чтобы не выполнять мамину мамину программу. Почему ты мне это в таблицу записала? Потому что она пришла с этим запросом. А, твоя, а почему ты... А, а с чего ты взяла? А мне психолог сказала, что ты выполняешь маминную программу. Вот тебе, пожалуйста, психологи. Понимаешь? Блядь, диагноз ты, чертов, господи, прости. Еще хуже, если по интернету сами себе диагнозы ставят. Да, или там тебе надо пойти поработать с родом. Твою мать... Карма это карму изменить, это разобраться с собой, кто я в этом, в этом родовой системе? Научиться любить себя, договариваться. А уже потом вот эти вот всякие практики это там впереди рода, ты там, ты, ты, ты, сегодня столько всего. То есть, это опять же снятие ответственности народ. Или там снятие ответственности, потому что мама так вела себя. Вот про сепарацию, да, с вами, как про сюжет, с вашей программой. То есть, что болит у этой женщины? А ты уточни у нее, что у нее болит. И вот когда ты скажешь, а почему ты решила, что... Психолог сказал, окей, сказал психолог. Психолога рывать не надо. ну Это не, не, не, не тактично, да? А мы говорим, а как ты понимаешь, назови примеры, когда тебе болит. Когда ты выполняешь маминную программу. вот ты, ну, ее словами говоришь. Да, Присо Надежда, тебе... вот как раз про сепарацию. Болит, есть боль... Того, кто хочет сепарироваться как ребенок, и тот, который хочет, ну, как бы, отпустить ребенка. То есть это такое двустороннее движение, и я вот не знаю, какая боль больнее, потому что мне кажется, ребенок хочет больше, чем мама отпустить, и у него отсюда есть много ошибок в плане взаимная выгода в обоих разорвать а не ребенок альтер. не хочет взрослеть, а мама не хочет отпустить, потому что мама сама есть куча других там проблем с, с, с сепарациями с какими-то еще да уроками. буквально сама не сепарирована Смотрите, у нас у всех есть ребенок взрослый и родитель да, я как раз спросила анализе и планирую, в принципе, переводить. Поэтому, когда у то болит, тогда громкого, ты. Да. Поэтому тут надо тоже быть грамотными психологами. Если ты сама не, до сих пор не сепарирована, там ты не безответственна, то ты будешь накладывать людям вот эту хрень. Еще и у них своих подает, ты еще свое как бы накладываешь. Но здесь нужно вопросы задавать опять же, зачем? А зачем тебе надо быть. Там, а что ты хочешь, на самом деле? Зачем тебе там, мамину программу решить? Чтобы что? И ждешь. Вот ее же словами задаешь вопрос. Зачем? И вот тут она уходит в будущее. Чтобы что? И тебе надо вести ее в будущее. А как ты понимаешь, что ты это завершила? Вот эту мамину, как, ну, вот эту мамину программу, как ей там сказали. И пусть она тебе рассказывает. А уж тут тебе, как психологу или другому специалисту, полезно знать, чего ты сама хочешь, чтобы людей уметь вести туда, куда хотят они. А это не умение использовать мозги по назначению. Вот сколько у вас написанных в ваших желаниях? Вот. И у меня то же самое раньше было. А сейчас тысячи. И у меня сбывается это пачками. Почему? Потому что я выполняю сказать? Есть три категории целей – хочу, делаю и состояние. А состояние – это постоянно отслеживать, в каком состоянии я нахожусь. Вот я чувствуешь, что у меня такое настроение, такое. я такая, фокус, а за что я благодарна, а что мне нравится. И я тут же перевожу себе в состояние другое. И тогда, когда я нахожусь в состоянии вот этих искренних, искренних позитивных благодарностей, мои желания отбываются пачками. Со звуком стало хуже. А, то есть вы предлагаете именно выстраивать, выстраивать вот эти цели, которые нужно прописывать из состояния, в будущем которого вы желаете. Или состояние настоящего, которое представило будущее. Будущее, пропис... будущее прописывать как настоящее. Причем этого должно быть тысячи. Для начала хотя бы сто напишите. То-то -то со звуком вообще еле-еле слышно. Плохо слышно? И сейчас тоже? Да, немножко хуже стало. Поэтому я и говорю. Ну, ладно, это говорит о том, что надо за -за -за завершать. да? Нет, это говорит о том, что я беспокоюсь о <связывая> вашей записи. <связывая> <связывая> <связывая> Смотрите, мы думаем о том, о чем мы мечтаем. Но записываем это, как будто это есть. И за это благодарим. Как будто это есть. Мы находим состоянии катарсиса, вот до слез. Это молитва с душой и с Богом. Но это надо делать, а люди ленятся. Вот я хочу, а чего я хочу? Ну, например, самого обычного, что люди хотят. Ремонт квартире, дом там на берегу моря, ну, как бы стандартный, да? Ну, может быть, кто-то хочет там закрыть кредиты, кто-то хочет там… И тебе нужно представить, как будто это уже есть. Причем так детально представить, чтобы слезы потекли от благодарности за то, что тебе Бог это дал. Парадокс, вот так устроена нейронная сеть. Если послушать украинского эзотерика Дико, он как раз слушает, и, и обратно говорит, что если ты говоришь, что тебя есть уже и благодаришь, что есть, вот поэтому тебя уже и не дадут. Если ты говоришь, что есть, зачем тебе дать? Это один эзотерик, который против... Отвечаю на ваши тараканы. Нет, того... Это не тараканы, я тоже согласна с Андреем Андреевичем. Здесь нельзя говорить, как Зеланд тучил, что у меня... Отвечаю. Сколько у вас записано таких желаний, которых у вас все есть, и вы благодарны? Сто и побольше. Сколько? Больше ста. И каждый год пишу, и только теперь желания, которые писала много лет назад, каждый год, выполняются. Вот. вот. А Я еду. Потому, в Париж. Что, потому, что в длина, Ирона, потому что длина... Потому что длина наших... Мозгом, образно говоря, дендритов да, наших нейронных сетей. Знаете, какая? Расстояние между планетами. 100 желаний – это показатель, что вы раб. Раб чужих желаний. Своих. Я писала только свои. Повторяю еще раз. 100 желаний – это лень, инерция и рабство. Объясняю. Для того, чтобы мозг забыл, и не фиксировал, как будто это у вас есть, чтобы вы не держали только на этом, у вас должно быть сотни и тысячи, чтобы это в виде картинок в бессознательное, и мозг забыл, и ретикулярная информация не фиксировала. Как поняли, прием, дорогие коллеги? Я и говорю, что это желание по сто каждый год пишет, запишет, запишет. А -а -а. Только теперь выполняется. Вас, вам нужно каждый день записывать минимум 10 они а каждый год никому не рассказывайте и не позортесь про эти 100, если вы специалист. Марина, поняли? Вопрос. Вы сами говорите 100 тысяч, верже говорит 100, чем ваше 100 от ее 100 отличается. Отвечаю. Если воск удерживает количество желаний, на которых вы фиксируете внимание и благодарите, то там думают, что у вас есть да. Но для того, чтобы мозг забыл, надо, чтобы это упало в бессознательный видеокартинок. Видео, слышу, ощущаю. Как поняли прием? Находясь каждый день в благодарности, записывая по чуть-чуть еще, благодарить за то, что есть, и ваше желание сбываются пачками. Я начинала это каждый день, как сказали. А делать... потом бросала. И это нормально. Да. Версения, и это нормально. Мы ленивые свиньи инертные. Вот я сейчас вам говорю, вас ругаю, а сама за это время, когда была война, вот это все упало, я перестала их записывать. А вот сейчас, говоря вам, я сама начала записывать, у меня стало все сбиваться. Потому что это такая же нервная свинья, как ленивые, неблагодарные да. свиньи. Бог нам дал жизнь, то мы постоянно разбивали, а мы получили жратву, кровь над головой. Какую-то профессию шурхерачим одно и то же и думаем, чтобы нам, нам приходило. И мы забываем хотеть, делать, делать новое, рисковать. А ради этого мы пришли в эту жизнь. Да. Мы ленивые свиньи, я думаю, это другая. Поэтому мы говорим так, я сейчас запишу прямо после этого занятия минимум 30 новых Желание, в состоянии вижу, слышу, ощущаю, как будто есть. Представлю себе, что это есть и поблагодарю. И каждый день буду записывать минимум по 10. Я обещаю себе, свою дорогому бессознательному, что я это буду делать для того, чтобы мои нейронные сети раскачивались, для того, чтобы я соединилась с Богом, для того, чтобы я больше дала и больше получила, чтобы, уходя из этого мира, я не назвала себя ленивой, инертной и так далее. Но я себя такую люблю. И с этого момента у меня все хорошо и будет еще лучше. Потому что ругать себя нельзя. Это я так делала такой э, пинок для себя и для вас. Хорошо. Марина, было бы. Прекрасно. Очень хорошо. Только вопрос, зачем? Зачем мне эти все э, огромные количество желаний, э, даже если я их опускаю бессознательно, в виде образа, они у меня потом сбываются. То есть вопрос мотивации. Зачем? Или смысла? Да, больше смысла пять скажите раз зачем? Пожалуйста, скажите, пожалуйста, сколько вы сейчас зарабатываете на своей профессии? Опять плохой звук громче. Сколько вы сейчас получаете за свой вклад людей будущих психологом? Ноль. А сколько хотите? Вопрос как раз не хочу. Вопрос как раз вот к вам, которая нашла этот мотив в себе. Сколько хотите э, зарабатывать? хочу ним, есть. Да? Я не вижу этого желания у Вирджинии тоже, хоть она очень много делает. Сколько вы хотите зарабатывать? Ну, она хочет люди. зарабатывать? Нет. Хорошо. Вы, вы ничего не хотите зарабатывать? Не знаю. Не могу врать. Не знаю. Пока... Это для ответ... меня самый главный вопрос. Отвечаю на ваш вопрос. То, что у вас сейчас есть, вас устраивает? Да, устраивает. Так вот, смысл развития человека ⁇ это повышать уровень нормы. Если вы перестали развиваться, вас откатывает назад. Мы стареем, болеем, хереем, все. Поэтому постоянно повышать уровень нормы ⁇ это не потому, что мы жадные, нам надо много чего. Я хочу больше радоваться, я хочу вкусно и кушать еду правильную, здоровую, я хочу путешествовать, я хочу менять машины, я хочу общаться в интересных кругах, мне неинтересно сидеть только в селе, в своем доме и, и, и только там делать какие-то вещи, ковыряться в носу. Это обычный, ну, как бы меня это не устраивает, поэтому я повышаю уровень нормы постоянно. Люди боятся нового, они не хотят плавать, поэтому... Вот и все. У Вас вполне устраивает тот дом, в котором вы живете. Я, я, квартира, вы живете. я, я один только вопрос задам. Ага. Если, допустим, я скажу, что да, устраивает. Окей, я ответила не знаю, потому что я действительно не знаю. Это честный ответ. Потому что есть, вы же знаете, три темы классические. Деньги, отношения, здоровье. Если я меряю свое развитие не в деньгах, если для меня развитие это в материальном плане, естественно, мы не берем духовный рост и прочее. Э, стоп, а стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, да. рост, меня, например, например, стоп, стоп. Духовный Стоп, пока не хорошо, стоп. Духовный рост. Не путайте. Это наличие материальных ценностей, которые вы сотворили в этом мире и дали большему количеству людей получить эти материальные ценности и покайфовать в этом материальном мире. Вот это духовный рост. Окей, а я я, вот это я имела происходит. в виду то, что меряется, то, что можно замерить. Сколько граммов? Духовный не замеришь. Он через эти три штуки потом как бы проявляется. Он виден только на этом, то, что мы можем замерить. Вот поэтому я и сказала в этом контексте, если мы берем здоровье, отношения и деньги, то мне, например, очень из этих трех важно здоровье. И я его сейчас планирую развивать, потому что в этом плане я ленивая скотина, я не обливаюсь, как вы, понимаете как? Я не поддерживаю себе то, что для меня важно. Поэтому я панически в своем э, развитии, например, боюсь запуска, который вот у вас сейчас. И у меня был очень сильный вопрос. Если вы после того, что вы ответите, спрошу про запуск. Угу. Спрашивайте. Про запуск спрашивайте. Я хочу вначале ответ на тот, которым я много-много слов сказала. По поводу трех вещей, по которым замеряется потом мое развитие. Смотрите, а зачем вам, зачем вам здоровье? Старайтесь потихоньку, ходите потихоньку, плавьтесь, дроблейтесь, биология все равно вещи прямо. Зачем вам здоровье? Я так не считаю. Вот. Я специально такие провокационные задаю вопросы. Да. Вы же понимаете, У -у -у. да? Нет. Для меня здоровье. Когда Моя я считаю, зачем. Зачем вам здоровье в ваших руках? Зачем? Чтобы что? А вот как раз второй вопрос. Чтобы был ресурс во время запуска. А не я свалилась, потому что у меня сработала какая-нибудь самосаботажница внутри меня. И свалила меня по причине моего слабого. Когда у вас нет амбиций, когда у вас нет амбиции, у вас нету высокой планки, вас устраивает то, что есть. Не обманывайте себя, не лезьте вы никуда. Делайте зарядку, смотрите какие-то видосики, обливайтесь. Кушайте блинчики, салатики, наслаждайтесь собой, надо, когда вам надо. Это действительно нелегкий труд. Спасибо, я это не покупаю. Извините, мне это не подходит, то, что вы мне предлагаете. Ну да, поэтому не надо никуда идти. У нас людей так все устраивает. Кому-то, кого-то кому амбиции, кого-то. Я когда-то поняла, что я мечтаю, хочу увидеть мир. Мой сын мечтал увидеть мир. Но ушел из жизни, границей не был. Поэтому меня еще сын как бы своей смертью подтолкнул. Я поняла, что если я не буду хотеть, не буду мечтать, не буду делать, я быстро со своим болячком, со своей инвалидностью войны в твоей группе быстро свалюсь. Поэтому мне выгодно было быть здоровой. А если я хочу быть здоровой, мне нужно правильно хотеть, мечтать, загружать свои нейронные сети. А таким образом я моложе, живее и так далее. То есть все взаимосвязано. Если я людям помогаю и мне люди вкладывают в это время, очень много времени, то я себя ценю и хочу, чтобы мне платили. Я людям даю бесплатно, даю платно, в итоге кто-то приходит и говорит, слушай, я хочу с тобой. А кто-то послушает и просто будет дальше тебе там что-то рассказывать и где что-то крутится в голове. Ну, это вот так. Поэтому вы людей и спрашиваете. Я, вот я сейчас трачу время зря, потому что ни один, ни другой, вы не мои целевые клиенты, вы просто мои как бы ровесницы. Мы все старые клуши, по большому счету, уже. Старые клуши для молодежи. Ну да, давайте будем честными. Для молодежи мы старые клуши. Но когда молодежь говорит, что как ни странно, ты говоришь грамотными словами, вот как вы говорите, очень грамотными вещами, Марина, вы говорите. Я прям приятно в шоке от вас. Вот очень грамотно. А Получается, мы говорим, а на выходе что? Если ты такая умная, ты что такая бедная? Ну, да, да? Ну, да, есть ну, такой стандартный, сбитый, да? Вот, поэтому я с, с нами вот разговариваю, с старыми клушами, что мы своим примером должны зажигать молодых, что мы не должны упадать в старость, что мы не должны э, жить только прошлым. Он, Путин, со своими старыми установками людей тянет в прошлое, он тянет их в прорву. А мир тянется вверх, в итоге переворачивается весь мир, потому что он дорвался до власти, и вот людей тянет в прошлое. Старость борется с юностью. Вы смотрите на этих 40-летних молодых ребят в России и на этих старых пердунов, которые тянут страну в черноту. И весь мир за собой тянут. Вот вам, пожалуйста. И то же самое это касается нас с вами. Или вы идете вперед и своим опытом делитесь с молодыми Показывайте пример, если у вас есть дети, там, внуки. Или сидите и жарите им оладки, этих в затылок, и стонете, что вам принесли таблеточку там, от печени или от головной боли. У каждого, у каждого свой выбор. Я, кстати, мне... не против того, что это тоже вариант, просто не мой. Не мой поэтому... мне, мне, мне, например, если бы у меня были сейчас дети и внуки, может быть, я делала бы по-другому что-то. Но так у меня сложилось, что сына у меня Бог забрал. И я на этом горе очень дол долго страдала, потом я поняла, что если он ушел, и ради его памяти, если ты такая, так его любишь, вот это вот честность с собой, то давай поши, трудись, а не стонешь и ноешь. Или сколько, смотришь, поприлипали к внукам э э э, и вот ценность внуки. Но ты же не просто кошка, которая или собака, которая э э э э родила этих котят. Ты же живешь дальше своей жизнью, планируешь свою жизнь, ты же ее на старость лет не хочет детям сесть на шею, а быть им примером, и чтобы у тебя были свои доходы, чтобы ты от них не зависела, тогда это другая мотивация. Попривязывайтесь, поприлипали к своим внукам, вот это их заслуги. Да это не ваши заслуги. Вы их родили, выпустили, а дальше идите в свою жизнь и трудитесь дальше. Самостоятельно быть, самодостаточными, красивыми, молодыми, ухоженными, сверкайте, звездите, миру зажигайте, миссию выполняйте. Кстати, Если... мне из-за этого тема сепарации больше нравится с точки зрения, когда детей отпустят, чтобы люди нашли себя, а не цеплялись за детей, тем более внуков. Конечно, поэтому это ваша тема… Это с этой стороны. Ваша тема – это просто бомба. Ваша тема – просто бомба. Тем более вы зрелая, взрослая женщина, которая из старой клячи превращается в очень опытного, красивого, умного, мудрого эксперта. Понимаете? И на, на нас смотрят по-другому. И нас слушают, с нами к нам прислушиваются. Вот она, старая кляча, как нам часто говорят. Я прошу вас, вы такая сегодня красавица, у вас такая красивая кофта, и вы молодеете. А какой не старый кляча, хватит. Ну, я так говорю специально, потому что многие говорят, вот я там такая, мне уже 49, мне 54, мне там я говорю, а мне только 60, вот помню, там говорил на каком-то. А мне сейчас 62. Да, я не стесняюсь, что у меня уже тут что-то не то. Да, я иногда даю звездюлей. Да, я могу дать гипнотерапию. Да, я могу вас вести в тренинг. Дранс. Я могу вас поддержать. Я, вас, я могу вас поцеловать. Я могу вас среди ночи вас поддержать. Наверное, таких трандулей там, что мало не покажется. Ну а как? Это наставник. Это наставник. Если хочешь быстрее выскочить, выйти в 10 раз быстрее, чем ты будешь сама скакать, там, э, как по вашему примеру, да, то я помогу тебе со своим опытом. Я помогу тебе со своими знаниями. И да, я вот такая. Хочешь, идешь со мной. Хочешь, нет, иди к тому, кто тебе сюси-пуси разводит. жизнь у тебя лет на 200 рассчитана. Ну, например, вы так скажете, своей там какой-то ученицы, там, которая там. Да? Поэтому ваша тема, это, это вообще это основа основ. Основа основ. Люди привязываются и живут этими кайдашевыми семьями и считают, что жить взрослым родить, детям, надо, это нормально жить у родителей. Что они, видите ли, как одна мне говорила, они, видите ли, получали квартиру когда-то, с учетом, что мы на них тоже, на нас тоже получали, понимаете, 30-летняя барышня, потому что кто-то ей сказал, что когда-то, а ты ничего, что времена другие, у тебя есть возможности немерено заработать и уйти в самостоятельное плавание и жить самой, потому что тебе кто-то должен, что, кто что ты понимаешь, ли должна жить у родителей в квартире. И так далее. То есть тут, тут очень много интересной работы. Вот. Ладно, я вам благодарна за ваш, за ваш, за наш с вами диалог. Что было полезного? Раз, два, три. Мариночка и Вержиния. И поехали дальше. Мне сегодня было очень интересно ваше рассуждение про кризис эволюцию. Это было такая философская, глубокое размышление. Это было просто, ну, как бы... Я, я про, прямо чувствовала, что я присутствую при ваших, э, э, как бы, собственных инсайтах, собственных э, таких уже выводов глубоких, а не поверхностных. Да, Это было просто ну, шикарно. Вот. Очень понравилось, как мы держали... Сегодня диспут очень уважительно и достойно, как бы мнение вот сейчас по поводу мечт, которую Вирджиния дала, как это. Ну, понятно, потому что у нас очень много информации, но мы не понимаем, что происходит. И у всех есть он. свое мнение. Да, как это мнение, это научные на это. данные. Да, Валючка, смотри, это научные данные, это не мнение, это научные данные. Надо Нет, понимать, это как бы ваши уже выводы, и я да, сейчас и в своей карте, карте мира подправлю какие-то вещи. Вам вот, кроме вашего обливания с мотивацией, это для меня вообще. Вот. Но именно как я это делаю, не что я это делаю, а как я это делаю, это с первого занятия еще. И ну, хочу да. услышать Вержинию по поводу ее как бы, синтеза Дуйко и... Новосельской. Да, у Вирджинии оказывается очень хороший продукт, но она его, если упакует к то ей будет спокойнее, ей будет понятнее, ей будет легче продавать. Ну, вот и, ее, и решать. Хорошо, спасибо вам огромное. Еще есть что сказать? Спасибо. Вирджиния? Интересно, конечно, я опять услышала, что надо делать, делать, делать. делать, А я теперь как-то вот так мнение вот, вот как вы рассказывали, то, то, то, то. Я вот и в этих постах делаю делаем то, то, то, вот такая энергетика, чтобы поднять людей и так далее. И вот прошлой неделе после, после этого и написала, куда я бегу? Куда я бегу? Куда я не успеваю? Надо Нежно. же когда-то остановиться, отдохнуть. И там все понравилось, сколько они там лайков делали. Понимаете? Бежать, бежать, делать, делать, делать. Ну, время идет. И если я и, и вот, не буду для здоровья, для себя, разаботать. Я хотела закончить в 16.20 по часам. Думаю, хочу там еще пойти возле зелени походить. И вот началась дискуссия. мы про процедурили еще сколько времени? Еще в лишних. 20-30 минут. В любом случае, я вам поняла так, что смотрите, если нас все устраивает, то не надо никуда особо что-то делать, собирать чужое время. И получать бесплатные знания, это значит тянуть что-то энергию. Поэтому люди должны чем-то платить. Отзыв написать качественный такой, такой, ну, что-то вам отдавать надо. Если вы просто ходите, только ходите и берете, и ничего не даете, ни отзыв, ни деньги платить, вас заберется из другого. Куда я этот даю... отзыв? Я смотрела, я куда даю его... это с удовольствием, потому что у меня много еще дать. И глубина и ширина за эти годы в отношении куда бежать. Вот это очень хорошо вы сказали, что не надо бежать, не надо бежать. Особенно это подсказывают болезни какие-то там ногу подвернула, не туда шла, там. там еще что-то, тут еще война, а, понимаешь, кого-то похоронили, кого-то нет, кого я давно это знала и давно ценила, но вот эти подсказки еще больше дают, что надо наслаждаться в моменте. Если ты чувствуешь свои ресурсы, что ты можешь больше, то ты идешь и, допустим, создаешь программу, создаешь что-то, нечто больше. Если ты чувствуешь, что у тебя нет особого желания, у тебя все и так полно, ну, ну, значит, ты ничего не делаешь. Просто наслаждайся тем, что есть, и никуда не идешь. Но, еще раз повторяю, у человека должны быть амбиции и повышение уровня нормы. Это закон развития. Бог нас так сотил. Если люди стоят на месте и не двигаются, их каким-то образом дается подсрачник. Вот, простите за мой французский. Болезнь, деньги, еще что-то. Потому что человек расслабился даже есть такая, не то я слышала, может Марина подскажет, когда у вас все хорошо, нужно молиться Богу и просить дать какое-то хотя бы маленькое испытание. Если у вас все хорошо, вам нужно обязательно стремиться к аскезе, чем-то себя ограничить. Почему вот эти посты, аскезы? Мы настолько привыкли, что у нас все хорошо, что мы перестаем развиваться. Физиология останавливается. Поэтому, ну, что такое эскезов, вы знаете, да? Поэтому, если мы этого не делаем, не идем, идем в спортзал. Что-то ресторан выскочила. Не хочу никакой ресторан. Идем в спортзал, идем обливаться, идем делать то, что нам не очень комфортно. Идем в обучение, которое тебя вытащит на другой уровень, и ты свою миссию выполнишь, большему количеству поможешь. То есть каждый для себя сам решает. Но вот оставлять место для себя и кайфовать в этом движении вы 100% правы. 100% правы. Вот куда бы вы ни бежали, к чему вы ни стремились, поэтому, когда я еду в какие-то страны проводить тренинги, я параллельно себе планировала, провела тренинг, Осталось место, группу распустила, кто-то остался, кто-то разъезжался, и я кайфую. Читаю книжки на пляже, купаюсь, отдыхаю и до слез благодарю мир за то, что у меня это есть. Себя благодарю за то, что я не побоялась, рискнула, сделала. Поэтому пускаю чуть-чуть дальше. Можно Спасибо. у Вержини спросить еще после ее выводов о том, куда я бегу, выработалась ли позиция, каким образом теперь действовать. То есть я понимаю, что вот мы можем через «давай-давай» вот, достигать, это как бы один путь. И есть второй путь, я его очень четко уже вижу, в котором ты это к этому идешь, только у тебя нет такой, ну, как бы, борьбы достичь, преодолеть. Та же аскеза, это мужской путь, но я вот как раз вижу, что Вержиня какие-то выводы сделала по поводу своего бега. Я очень прошу поделиться. Можно я сейчас ставлю только бег, и, и, и Вержиня, пожалуйста, ответьте. А у нас есть инь и янь, вы знаете, да? И должна быть и женская, и мужская. Поэтому женщина должна стремиться идти по мужскому, где надо, но потом останавливаться и расплываться в женских энергиях. Кайфовать, давать любовь. Потом снова собралась, снова побежала, как сердце. Систела диастола, систела диастола. И у женщины. Но когда мы перебираем на мужское, это уже перебор. Когда мы расплываемся в бес, бесполезных, тупых эмоциях, инфантильности, ну, это уже стыдно, ну, как бы стыдно уже нашему нашем 21 Ну, то есть то, что вы сказали, поработала, потом кайфую с книжкой. Конечно, работы. и самогипноз, отдых. Я вот сейчас уже жду, кто Евгения ответит, и пойду уже кайфовать. Вереженечка, давайте. Вы как сказали, первое у меня здоровье, да, чтобы заботиться... Именно о здоровье себе, вот как вы сказали, по спорту и танцы, вот и, а потом э, отношения. Вот видели, муж пришел из работы и мне при, принес к, холодный коктейль. Я вот с вами тут сижу, да, отрываюсь, а он холодный, мне коктейль. Понимаете, от чего еще надо? Это муж принес? Муж принес? Он пришел с работы, а, он пришел. Он молочный молочный какой-то коктейль. Да. Он пришел с работы, спросил, хочешь? про вы вышли замуж я знаю что вы не были замужем это я муж или сын? Был, я, никак, не, я не разводилась никогда я всегда была а я так помню когда мы сами общались что у вас не было мужа только дети я помню вот что-то меня так Нет. отложили просто о нем мы не говорили а, ну значит так, так у меня отложилось. я по детей, помню. детей вот я помню я сделала вместе мы с мужем сделали ее юбилей большой да. гости пришли я так так радовались все я Танцевала со всеми, вот. Потому что танцевала я лучше всех. И мне эти вот, которые... Боже, занят какая, летом... вы какая вы прелесть. Да, занятие. Лет... В связи с чем был праздник? Юбилей какой-то семейной да. жизни? Сколько? Мужа. мужа. А, 50. у мужа юбилей. А, а, а сколько в браке? Что? В браке с ним сколько? Теперь была и Перловая и свадьба 30 лет. 30 лет. Класс. Класс. Дети я, уже я сегодня, два, сегодня выросли, сегодня. они два метра уже, мне, э, оба сыновья. Ну вот и и вот и, и понимаете, и, и они тоже сделали мне этот бы сайт но я, они не хотят, что я переработалась. И они так я со, со всякими курсами мне когда поспать. Они хотят, чтобы я была здоровая, им нужна. Они поэтому работают, поэтому вот что я услышала. Поэтому вам нужно. Меньше работать и поднимать цены на свои услуги, но при этом описывать результаты, результаты, которые повы Вот почему вам нужно создать одностраничный сайт, на котором будет четко описано, кто вы, что вы, результаты, результаты ваших учеников. Почему они должны идти? Почему это стоит дорого? Может быть, 10 клиентов, а может быть, 3 клиента, но цена другая, и вы не будете впахиваться. Понимаете? Вот почему я сейчас продаю дорогие программы, я возьму 5 человек, 10 человек, но я пойду с теми, кто заплатит, будут работать, у которых есть мотивация, и с которыми мне будет кайф работать, а не работать с какими-то маленькими курсами, когда человек его почитал, не почитал, послушал, не послушал, это же тоже обман. И понимаете, вот вы сказали… Я эти знаки, когда вот раздавала своим бесплатно, они не работали с ними, с этими знаками, а с ними же надо работать. А вот, который заплатил, работал, и, и результат получил. Вот Конечно. поэтому О, я не да. хочу много и всяких. Хочу, чтобы были результаты, и чтобы от меня не, не отнимали этих больших и то, и то, чтобы объяснила. И давай делай ты. А вот как вы сказали, взять настанчество, вести, вести это быть и, и, и за них отвечать, понимаете, за этих людей. Отвечаешь да. же ты, большие деньги взял. Так да. ответ. Надо за них отвечать, но опять же, для какой у вас продукт? Я понимаю так, что у вас продукт, у вас какие-то есть, какие есть инструменты, которые вы даете, люди делают и получают результат. Но вам нужно так прописывать, если, ну, чтобы не хотите, если вы не хотите вести наставничество. Вам нужно так прописать, чтобы у них было, был интерес это делать. Но опять же, люди, которые не... люди, Мы же с вами понимаем, что мы безответственны. Нам нужно подкорректировать, напомнить. Не надо за них нести ответственность, вы неправильно говорите. Я несу ответственность за свои знания, за свои умения которые мне принесли и моим клиентам, уже другим ученикам. Поэтому я даю, я договариваюсь, и ты делаешь. Не делаешь – это твой выбор. Я тебе напомню, я тебе позвоню, или позвонит моя помощница, но делать за тебя я не буду. Я тебе даю то, что другим помогу. Понимаешь? Я же в сайте сделала, в ютубе эти знаки сделала, рассказала. И вот нет отзывов, чтобы они работали, чтобы имели результат. Они посмотрели, я только посмотрю, вижу, чтобы сказали, что помогло то, то, то. Они не работали, посмотрели и все, понимаете? Потому что людей нужно мотивировать. Вот смотрите, я вкладываю, видите, сколько я вкладываю, рассказываю, душу вкладываю, энергию вкладываю, по-хорошему, злюсь, психую, эмоциональную, объясняю. Это же время, это же нервы. А это надо учиться людей мотивировать. Ну, это наша такая работа. Мы выбрали, нас Бог избрал помогать людям. Поэтому тут два пути. Или увеличите количество клиентов на дешевые продукты, или, увелич... или повышайте цены, уменьшайте количество людей. Все. Но если вы повышаете цены, вам нужно четко объяснить более детально, каково, кого хотите выбрать. Вот я выбираю. Знаете, и как я думаю, я сначала с этими дешевыми поработаю, пока я уже разбегу, а потом уже эти дорогие продукты. Как вы думаете, это пройдет или нет? Если вы уже работаете с дешевыми, у вас есть результаты, вам давно пора приупаковаться. Вы сделаете три клиента, но они вам заплатят. Сколько вам сейчас платят люди денег? Я только вот знак продала, а больше ничего не продала. Вот которая вот попросила, что ей судьбы нарисовать и чтобы активацию сделать на любимого человека. Я сделала. Все, только ну, одна была. Ну вот смотрите, вы даже только эту тему можете одну взять, хотя у вас там, наверное, еще какие-то темы. Просто надо описывать. Здесь нужно… Вот Дети, наверное, говорят, им, чтобы много сидеть, а результатов-то нет, денег нет. Поэтому дети вам говорят, что мама меньше работает, а отдыхай больше. Да? А которые Поэтому... вот бесплатно подсчитать там на сайте, чтобы имя вот по имени, по нумерологии сделать. Вот это очень много. И теперь еще это мне посчитаем, мне посчитаем, мне посчитай. Этих много есть. И вы бесплатно считаете? Ну да. А по какой системе, Вирджиния? А я был такой вот юмор, скажу. Подождите, как... подождите, подождите. подождите. То есть бесплатно, да? То есть давайте я сейчас вам задам вопрос. То есть вы, вы так себя обесцениваете, что готовы открыть бесплатный туалет? Нет. Проводится... Вы... Послушайте, вы меня услышите, пожалуйста. Да. Что значит только бесплатно? Вы туда энергию, время тратите. Я вот только сейчас вот от деталей узнаю, Вирджини. Почему Скажу. вам выгодно работать бесплатно? Скажите, почему? Скажу. выгода? Вот, вот такая, как вот вы с нами бесплатно работаете тоже, чтобы себя, вот это, это мыло проба моя, чтобы вот я, чтобы интересовались, чтобы хотели, вот это, и это имя посчитать, это, ну, Сколько, 10... сколько такого бесплатного вы уже сделали, до сих пор толком ничего не пробовали? Я только недавно, два недели назад этот пост сделала, чтобы теперь идет еще другие там хочет. Но я им там не спешу. Если вы, да, если вы даете вот эти бесплатно пока, какая ваша цель, чтобы потом продать? Да, вот именно, потому что уже несколько спросы были. Вот, как сказала, вот это хотела, чтобы дом не отняли, потом еще было спрос уже есть какой-то. Сколько стоит не тону да, тону да. Вот поэтому, вот поэтому. Ну, тогда вам нужно учиться продавать и создать такой продукт, чтобы он выглядел дорого. Вы сейчас подготовили, подготовили, подготовили, делаете процесс, тестируете бесплатно. Вот именно. Потом продать. Вам нужно подготовиться к тому, чтобы потом продавать это. Но опять же, на основании чего? На основании отзывов, на основании кейсов, который вы сделали. Людей, которые это словами скажут, напишут. То есть, что такое отзывы? Отзывы – это результат, который люди получили. Тогда люди тогда продают результаты. Это даже не результат. Посчитать имя и, и спросила, вам это подходит или нет. И они там пишут, но другие в личке и пишут, а другие уже нормально пишут, что подходит. Не подходило только нескольким другим. Как сам... только вы скажете, платите за это деньги, они тут же распад, рассыпаются. Упадут. Одна так и спросила, она надо это и стоит. И говорит, первым нет, первым сказала. Но потом и всем там сделала, там, как сказать. Ну вот... Это было, вот, как вы сказали, собрание, кому интересно, вот, собрать и аудиторию целевую. Меня же и все на и... этой целевой аудитории показать, что вы умеете, и потом дать какую-то полезность, и потом продать. Вот вы сегодня получили полезность про трафик, например. Сегодня был разговор про трафик. Получили? Вот его надо использовать. Вчера у нас было про что? Про распаковку клиента. Получили? Это надо делать. Про распаковку личности. Получили? Надо делать, но вы же не делаете. Вы же не слушаете просто, сидите, трандите здесь никто ничего не делает. Что, Марина, что, что, Вирджиния. Вам только любит потрандить, забрать свое время и мое. Вот вы получили сколько материала, вы не делаете. И люди так же самое приходят, нихера делать тоже не будут. Простите за мой французский. Вот придут послушают и ничего делать не будут. Я вас хоть поругала, хоть энергия зарядилась, мне уже хорошо. Я хочу э, вариант один в э, Вирджинии кинуть. Есть в рыбалке такое, как бы, прикормка. Вот раскидывает там эту всю фигню, а рыбы, так сказать, там шебуршатся. Вот вроде как приходят. А потом, вот сейчас, я раз это